Привет! Ох, не хотелось скатываться в Баначину, но придется. Да, роль визуального контента в продвижении растет, и плох тот SEOшник, который продвигает только текст на вашем сайте. Вот уже и Google решил упростить процесс поиска прямо из браузера. Теперь и в десктопном хроме стал доступен визуальный поиск. Для этого достаточно лишь навести курсор на интересующее вас изображение и кликнуть на нем правой кнопкой мыши. Выбрать в меню «Найти» через Google Объектив. В правой части экрана откроется панель с дополнительной информацией по изображению. Там можно найти источник изображения, перевести текст на картинке и при помощи Google Lens определить, что именно запечатлено на фотографии. А выделив дополнительный фрагмент на фото, можно провести поиск заинтересовавшего вас товара. Получив ссылки на магазины, где его можно купить, а это становится важным, учитывая то, что буквально на днях тот же Google добавил в мультипоиск возможность поиска товара недалеко от себя. Для этого достаточно лишь добавить запросу не ами, и для этого вам сначала придется разрешить Google определить вашу геопозицию. Но это и так, у подавляющего количества пользователей включено по умолчанию. Так что вот вам реальные примеры того, что пора заняться оптимизацией изображений для получения дополнительного трафика на сайт. Это пока он дополнительный, учитывая тенденцию к упрощению запросов. Скоро он станет основным. Недалекое будущее, идет себе девушка, видит интересное платьюшко, фотографирует и говорит «хочу-хочу такой. поисковик показывает ближайший магазин, где можно его купить. И это не шутка, это уже реальность. Как оптимизировать изображение мы рассказывали в этом видео. Ну а совсем скоро на канале выйдет видео о том, как закрепить за собой авторство фото. И какие еще способы есть для продвижения изображений? Не знаете, как сделать это правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь делать это бесплатно. Задавайте вопросы в комментариях. До встречи!